Привет! Давно у меня не выходили ролики о проекте Окта, а новости действительно есть. И самое важное из них это добавление еще одного проекта в экосистему. Итак, тепловая установка Баурова. Это уникальнейшее решение для отопления а, различных помещений, а, таких как многоквартирные дома, коттеджные поселки, производственные складские помещения, теплицы, торговые комплексы. Уникальность установки в том, что... Она в своей работе использует новый вид энергии, открытый российским ученым. Вкратце, эта энергия берется из процесса образования стабильных элементарных частиц электронов, протонов и, нейро... и нейтронов по действием гравитационного потенциала планеты. Если непонятно, о чем идет речь, на следующем вебинаре можно будет задать все интересующие вопросы лично Юрию Алексеевичу Баурову, российскому академику, который, в общем-то, и открыл этот интересный эффект. Посмотреть полную презентацию и весь вебинар от руководителей проекта вы можете перейдя по ссылке в описании. В общем и целом все выглядит довольно фантастически, и я уже предвижу комментарии скептиков к этому видео. Но мое дело не внушить вам что-либо, а рассказать о новостях компании. В презентации вы найдете все расчеты, подсчеты, практические применения и так далее. К сожалению физике на таком уровне я не силен и подтвердить реальность этой задумки не могу, так же как и опровергнуть. Тем более, что нам даже предлагают посетить уже работающую установку Баурова. И если она действительно работает так, как заявлено, так это вообще будет пушка. Бомба, ракета, торпеда, петарда. Представляете? И не мне вам рассказывать о преимуществах вложения своих кровных в перспективные проекты на стадии зародыша. Привлекает то, что ребята не скрывают лиц, полностью открыты и только рады показывать всю внутреннюю кухню своего детища. А между тем в октокоине уже завершается пресейл. Монеты все еще можно купить по 25 центов, а после будет листинг на первую биржу. Напомню, что монета по заявлению создателей привязана к их реальному биржу бизнесу а именно стройка. Таким образом, мы не просто покупаем монеты и ждем чуда роста, а вкладываем деньги в действующую фирму, которая решила привлечь инвестиции через блокчейн, а в дальнейшем ребята будут выкупать криптовалюту окта за часть прибыли от своей деятельности. А поскольку в наше время еда, жилье, медицина – это фундаментальные потребности человека, мы с вами имеем неплохие перспективы на будущее. Все полезные ссылки, в том числе официальные ресурсы проекта, вы найдете в описании к данному видео.